Есть три вещи, которые человек не сможет сделать никогда в своей жизни. Итак, первое. Посчитать волосы на своей голове. Второе. Помыть глаза с мылом. И третье. Дышать, высунув язык. Ладно, подозреваю, что половина из вас могут закрыть рот. Все нормально. Получилось. Пока, с вами был Желтый Мужик.